Итак, всем привет, на связи Евгений Карташов. Пишу новый урок а, по платформе BotHelp. Вышли некоторые интересные обновления, про которые я хотел бы вам рассказать, и они будут для вас максимально полезны и интересны. Итак, если вы случайно попали на этот видеоролик, вы не понимаете, про что я сейчас говорю, а, то в рамках YouTube канала, в рамках других платформ, куда я могу перезалить эти ролики, я выложил бесплатный курс по платформе BootHelp, где мы абсолютно с полного нуля, то есть начиная с момента регистрации Настраиваем ботов для автовебинаров, вебинаров для продажи продуктов, для записи на консультации и прочее То есть абсолютно вот все, что может потребоваться для самостоятельной, для самостоятельной настройки ботов, есть в этом э, на YouTube в уроках да, Для того, чтобы вы могли получить все уроки сразу же в бота, могли все это покликать, посмотреть как это выглядит изнутри. Я также добавил ссылочку на свой сайт. Вы при нажатии на нее попадете вот сюда. Дизайн может со временем измениться, но суть остается одна. Вы пролистываете чуть ниже. Здесь на шаге номер один для вас приветственные бонусы специальные. Это 21 день бесплатного использования платформы BotHelp. Это моя персональная договоренность с платформой, да, так как я являюсь партнером. Вы нажимаете сюда на регистрацию, регистрируетесь, получаете 21 день бесплатно, а после чего нажимаете на обучающий бот в Telegram. Таким образом, вы зарегистрируетесь на платформе Boothelp и сможете пользоваться ей бесплатно 21 день, и в рамках данного бота сможете получить все обучение, которое выйдет и вышло, и будет выходить когда-либо в этом боте, и вам будет приходить уведомление о том, что вышел новый урок. Вот, к примеру, вот этот урок, который я сейчас записываю. Все, кто находится уже в обучающем боте, получат уведомление, что появился новый урок. Итак, и также под этим роликом будет навигация, чтобы вы могли переключиться к тому пункту, который вас интересует Вроде бы все сказал, ничего сложного в этом нет а, Поехали! Какие вышли интересные обновления? Первое, а, первое интересное обновление — это возможность настраивать быстрые ответы Что это за быстрые ответы? Быстрые ответы — это шаблоны, то есть вы заранее можете указать себе определенное количество а, ответов заготовок, на которые вы будете отвечать. Допустим, вам клиенты пишут: сколько это стоит? там, сколько стоит, сколько стоит консультация, к примеру. И вы для того, чтобы не писать все с самого начала, можете уже задать, написать заготовки тех фраз с теми вопросами, которые вам, с теми ответами на вопросы, которые вам обычно задают, к примеру, что. Ну, к примеру, там я не могу вам назвать сразу точную цену за консультацию так как мы работаем а, в индивидуальном порядке. Ну и, соответственно, там еще какой-то текст, но, думаю, логика вам понятна. Так, индивидуально допустил ошибку. Нажимаю на «Сохранить». У нас появилась фраза, где мы ее видим, как мы с этим можем работать. Теперь, когда мы открываем диалог с нашим заказчиком, с нашим пользователем, если мы обновим страничку, то у нас внизу появляется вот такой вот кнопочка использовать шаблон. И при нажатии на использовать шаблон мы увидим уже заготовки. Да, сколько стоит консультация. Теперь мы просто на нее нажимаем, нажимаем, и у нас появляется сразу заготовленный текст. Соответственно, нажимаем отправить, и сообщение улетает мне. Да, сразу же в диалог, ну, то есть в открытый диалог с пользователем. Максимально удобно. Спасибо за добавление быстрых шаблонов. Раньше их не было. Это первое. А следующая интересная новость это работа с папками. Они, в принципе, раньше были, но я про них никогда не рассказывал. А, как, теперь, когда мы открываем инструмент роста, а, у нас появилась возможность раскладывать все наши проекты, все наши лендинги по определенным папкам, чтобы в них не путаться. Как это работает? Мы вверху нажимаем на новая папка. К примеру, у вас есть какой-то заказчик, у вас есть а, какой-то проект. Вы пишете, допустим, там, не знаю, а, заказчик, ну или там проект. Проект такое-то название. Нажимаете на добавить папку. Теперь вверху у вас появляется несколько папок. При переключении, при кликах на папке вы, получается, входите в папку. Ну, допустим, вот у вас есть заказчик 1 и заказчик 2. Заказчик 2. Ну, либо ваш проект второй, и вам необходимо, чтобы вы вот в огромной веренице ботов, не, то есть в огромной веренице страниц, чтобы не путались, вы можете разложить их по папкам. Как это делается? Обратите внимание, что теперь, когда мы наводим мышку на лендинг, он становится таким синеньким. А это как раз говорит о том, что мы его выделяем. Теперь, если я на него нажимаю, то есть я просто зажал мышку, Первую мышку, да, то есть левый клик, держу э, мышку, у меня у меня появляется значок, что я выделил один item Я не знаю, видите вы это на экране сейчас или нет Суть простая, то есть я ее взял и перетягиваю на нужную папку Папка становится синенькой и перекидываю туда Появляется уведомление, что объект был успешно э, перенесен Сейчас пробуем второй вариант А, у вас видно, да, то есть вот я на него нажимаю и перекидываю во вторую папку Теперь мы видим все наши лендинги также же, как... Э, на списком но теперь если мы нажимаем на папку то мы теперь можем видеть удобно каждый отдельно проект по каждому из заказчиков либо по каждому из проектов это максимально удобно когда у вас допустим одна воронка идет на авто вебинар другая воронка у вас идет по продукту третья идет вообще какой-нибудь марафон и чтобы они у вас не валялись огромным списком и вам соответственно не было ну не появлялась сложность с тем чтобы их как-то ранжировать как-то их перебирать вот появилась вот такая достаточно удобная опция а следующая интересная опция, это то, о чем меня чаще всего спрашивают, когда просматривают бота. Это Жень, подскажи, как сделать так, чтобы при открытии бота человек автоматически подписывался на канал То есть а, есть мини-неудобства, связанные с ботами, какого характера Если мы открываем нашего бота по ссылке вот такой, допустим, то есть у меня, допустим, есть бот Там donkartashow.ru Мы сейчас вот это удалим то есть, если вы открываете бота просто по вот такой короткой ссылке, то бот не срабатывает. То есть он у вас вроде бы как срабатывает, но он у вас не подписывается ни на какой из каналов. Для того, чтобы у вас шла подписка именно на канал, вам нужно брать ссылку, которая у вас идет именно на страничках. Вот, к примеру, если мы берем страничку, допустим, вот Евгений, Мини-Ланнит, и мы ее открываем, у нас есть вот эта кнопка. То есть, если человек подписывается на вот эту кнопку, а то при клике на кнопку а, здесь а, вписан определенный рефер, да, то есть определенная переменная, которая говорит боту, на какой конкретно канал нужно подписать человека. А если мы этот рефер не указываем, то открывается просто бот. И бот пустой, то есть у него нет стартового диалога, который бы сказал, что вот этого пользователя нужно подписать вот на этот канал, либо на этого бота. И, соответственно, мы с вами пытались это а, реализовать вручную. да, То есть мы делали с вами автора в которой вставляли приветственный текст и ставили кнопку для того, чтобы человек подписался соответственно, эта же самая функция у нас осталась, только ее перенесли из автоботов на отдельную вкладку теперь это называется приветствие что это за приветствие? давайте сейчас нажимаю на приветствие теперь вы можете создать заранее некоторую заготовку, которая будет появляться, когда человек открывает с вами диалог то есть, допустим, смотрите, вот у меня есть группа сейчас поток заявок э, из Facebook. Давайте назову его э, пример. Привет, Привет. И напишу просто демо. Нажму, соответственно, вперед. И у нас теперь появляется э, вкладка, где мы должны указать, когда, где это должно срабатывать: при открытии бота или при открытии автора ссылки. Соответственно, в данном случае это при открытии бота. И теперь мы можем написать здесь то сообщение, которое нам необходимо. Допустим, там «Привет», а я виртуальный, виртуальный а, помощник Евгения Карташова. А, и, соответственно, можно сказать «Вирту» а, а, помощник Евгения Карташова. А какие у вас есть вопросы или что вы хотите? Ну, Допустим, просто фраза, которая пришла новым После чего я нажимаю на добавить кнопку То есть Это то сообщение, которое видит наш пользователь, когда он откроет с нами диалог Вот я как раз открывал демонстрацию, я просто открыл сам с собой диалог И мне прилетело сообщение просто привет Вот это то сообщение, которое здесь написано Но для того, чтобы мы могли с вами распределять людей по определенным категориям По определенным э, программам, по определенным ботам Мы просто с вами добавим сюда кнопку, в которой мы скажем, допустим, там, начать обучение И... Под начать обучение мы просто ставим тип кнопки действия И в данном действии что мы сделаем? А, добавим действие, где мы скажем, что нам необходимо запустить бота Либо добавить авторассылку Ну, чаще всего я использую вход в бота через бота Потому что там антентирование Ставлю, соответственно, запустить бота и указал какого Нажимаю сохранить Теперь, соответственно, при а, а, верхнем правом углу нажимаем на сохранить и закрыть все, теперь было написано, что а, автоматизация конфримит, то есть автоматизация сработала. И теперь, если я сам себя удалю теперь из а, подписчиков и открою сам с собой диалог, то мне прилетит вот это сообщение. Соответственно, при нажатии на начать обучение я сразу же буду подписан на нашего бота. То есть вот тоже интересная опция, с которой раньше было достаточно много проблем. И это один из самых частых вопросов, которые мне задавали после того, как подписались, как сделать так чтобы пользователь был подписан. Пожалуйста, теперь эта функция есть. Она называется «Приветствие». Настраивайте ее. Дальше. Следующая интересная опция, которая у нас появилась, это возможность сделать импорт. То есть вы можете импортировать вашу базу каких-то подписчиков, которые вы собирали с других сервисов, сюда, в Bot Help. То есть все достаточно просто. Вы открываете подписчики, в самом низу кнопочка «Импорт», нажимаете на «Импортировать подписчиков», После чего вы выбираете канал, куда вам нужно загрузить подписчиков. Вы можете указать им определенную метку заранее, допустим, что импорт от какой-то даты. После чего совершить импорт. И тут как раз есть пример. То есть мы можем загрузить файл в формате CSV, то есть это Excel, либо TXT Соответственно, вот Examps, то есть это пример того, как это выглядит. Я его просто открываю в новом окне, и мы видим, что список, того, список пользователей, которые мы должны загружать, должен быть именно в таком формате. Соответственно, мы загружаем список пользователей, которые дали согласие на подписку, и они к нам добавляются в бот, и мы можем сразу же с ними работать. Обращаю ваше внимание на важную сноску. Она здесь написана не просто так. Важно, В список будут добавлены только те пользователи, которые подписаны на выбранный канал То есть это говорит о том, что если вы, допустим, пользовались другим сервисом Какой-нибудь там из двух букв, либо любой другой И этот сервис у вас был подключен именно к этому каналу то есть, и он уже сюда был подключен, и эти подписчики были подписаны именно на этот канал То вы можете именно этих людей, то есть, те, кто уже был сюда подписан просто через другой сервис Импортировать вот сюда То есть, это говорит о том, что если у вас подписчики никогда не были подписаны, допустим, на вот эту группу Вы на поток заявок из Facebook А они были подписаны, допустим, на поток заявок из инстаграма То добавить вы их сюда не сможете никак, потому что... Если человек не дал согласие на подписку, он не, вы не сможете ему ничего отправить. И эти люди не будут импортированы. И а, также обратите внимание, что если после импорта количество подписчиков превысит ограничение текущего тарифа, с вас будет списана доплата в соответствии с, с актуальными тарифами. То есть а, не все люди понимают, как работают боты. Мне часто задают вопрос, Женя, у меня вот есть а, там определенное количество людей, я их спарсил по конкурентам, могу ли я их загрузить? и включить по ним бота, сделать по ним рассылки. Нет, это делать нельзя, потому что, по сути, это спам. Да, вы не можете писать тем людям, которые с вами не коммуницировали. Это считается спамом. А в рамках социальных сетей и ботов мы можем общаться только с теми, кто начал с нами диалог первыми. То есть, если вы начали с ними диалог, они не считаются вашими подписчиками. Они, да, действительно, они попадут вам в канал, если они вам отвечут, ответят, и в это время у вас канал будет подключен, тогда их ответ вам будет считаться... Подпиской, по сути. Но если изначально эти люди с вами никак не коммуницировали, то отправить вы им сообщение не можете. Это будет читаться спамом, и вы очень быстро попадете под спам блок и не сможете пользоваться данной площадкой. Но имеется в виду, вот этим каналом связи, через который вы пытаетесь все это дело отправить. Ну, спам, точнее говоря, вас просто за это накажут. А сам процесс импорта очень простой, да, то есть нажимаем сюда, на вкладочку, открываем. И нас система показывает, как это сделать. То есть, как загружать из других систем. да, То есть, пользователь должен быть в формате ID, после чего мы их загружаем, добавляем канал, куда необходимо, добавляем метку, нажимаем на загрузить, после чего указываем импорт, мы подгружаем наш файл, система видит какое-то количество подписчиков, которые там указаны, после чего мы их просто подгружаем, и они появляются в нашем канале. Ну и, соответственно, весь процесс, ничего сложного в этом нету. Еще одна вот прям самая вкусная и самая интересная опция, которая появилась в последнее время на бот Во-первых, это, это тоже работа с папками да, эта Система папок работает так же, как ä, папки ä, Работает точно так же, как и ä, ну, система, которая со страничками да, То есть мы создаем папку, перекидываем туда бота И таким образом мы можем просматривать наших ботов по папкам Сейчас он не перекинулся Не с первого раза сработал. С небольшой задержкой показали, что бот был принесен. Все, то есть таким образом мы тоже можем разграничить наших ботов и смотреть наших ботов именно по папкам. Это тоже достаточно удобно, особенно когда у вас много ботов. Но самая интересная, самая вкусная опция спрятана вот здесь. Нажимаете на точечки. И мы видим здесь фразу поделиться данным ботом. Смотрите, мы теперь нажимаем на нее. После чего мы видим. Ссылочку на бота. Мы можем ее скопировать. Обратите внимание, здесь есть кнопочка uh, Checkbox. Возможность скопировать бота по ссылке. Давайте мы сначала ее уберем и нажмем на скопировать. Теперь мы, соответственно, открываем эту ссылку. Открываем с выключенной функцией поделиться ботом. Теперь вы можете вашему заказчику, вашему партнеру или кому угодно передать бота, чтобы его могли посмотреть именно с позиции а, вот такое да то есть вы можете настроить всего бота и просмотреть всю структуру согласовать показать ее чтобы все все могли по вот этой ссылочке посмотреть что происходит внутри а, достаточно давно был запрос на такого рода функции, вот она наконец таки реализована но что более важно если вы теперь ставите галочку поделиться этим ботом то появляется кнопочка копировать в бот help то есть это как раз нам говорит о том что теперь нам не надо заходить в аккаунты заказчиков создавать все для них, потом передавать нам полностью профили именно заказчикам да, Если вы работаете в таком формате, а вы просто полностью настраиваете платформу у себя После чего просто передаете ссылку вашему заказчику, он нажимает, он нажимает соответственно, копировать в ботхелп help И, соответственно, для вас это будет тоже такой момент некоторой безопасности Потому что вы на этом шаге показали полностью всего бота Соответственно, ваш заказчик видит, как работает бот Он понимает его логику Вы решаете там все финансовые вопросы После чего вы включаете возможность копировать И переносите, адаптируете уже этого, этого бота у заказчика Либо вы сразу с, вы изначально настраиваете в, в самого бота на стороне заказчика Итак, это все новости, которые вышли пока что по бутхелпу, про которые стоит рассказать да, на данный момент. Если у вас появляются какие-то вопросы, обязательно пишите ваши комментарии под видео, если вы смотрите это на YouTube. Если вы находитесь в обучающем боте, да, и вы хотите проходить обучение. Напоминаю, что если вы, точнее говоря, если вы еще находитесь не в боте, да, вы еще не подписаны на обучение, и вы, за, вы, вы заинтересованы в том, чтобы получать все последующие уроки. Нажимаете на ссылку под этим видео, попадаете на страничку, которую вы видите сейчас на экране Дизайн может поменяться, но суть останется одной той же да? То есть спускаетесь ниже, нажимаете на а, пройти регистрацию Регистрируетесь, получается приветственный 21 день от системы Bot Help, а После чего нажимаете на обучающий бот в Telegram, проходите обучение И изнутри смотрите, как все работает А также, соответственно, у нас есть закрытый чат, где можно задавать вопросы А В общем... Ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на платформе BotHelp, залетайте в бота, залетайте в чат. Добро пожаловать, на связи был Евгений Карташов. Появляются вопросы, пишите. Все, до скорой встречи, пока-пока.